Буквально на них стало известно, что Российскую Федерацию исключили из Балонского процесса. Теперь российские дипломы бакалавра и магистра больше не котируются в странах Европейского Союза, а российские вузы больше не входят в европейское пространство высшего образования. Судя по всему, Болонская декларация 1999 года, которую в свое время подписал министр образования России, теперь недействительна. Балонский процесс Начался в 1999 году в странах Европейского Союза. Тогда была создана Болонская декларация, которую подписали европейские страны, а также было создано европейское пространство высшего образования. Целью Болонского процесса является создание единых стандартов в области высшего образования, сотрудничество и обмен опытом между университетами всех стран, которые участвуют в Болонском процессе возможность обучения студентов в разных странах Европы. Для России самым главным плюсом была возможность обучения за границей после получения степени бакалавра, а также возможность трудоустройства. Страны Евросоюза обязаны признавать российские дипломы о высшем образовании на основании специального приложения. Россия присоединилась к Балонскому процессу в 2003 году. Тогда министр образования подписал соответствующие документы. Наша страна начала процесс интеграции в европейскую систему образования. Стали приниматься соответствующие нормативные акты. В 2007 году в России заработала Болонская система образования. Появились степени бакалавра, магистра, а также доктора наук с последующей корректировкой. Министерство образования России и российские вузы Стали внедрять новые образовательные стандарты и программы. Появились формы обучения. Бакалавриат 4 года, магистратура 2 года. Магистратура следует после получения академической степени бакалавра. Специалитет 5 лет обучения также до сих пор остается. Учитывая последний политический конфликт между Евросоюзом и Россией, студенты наших вузов подверглись дискриминации на Западе. Также идут разговоры о том, что западные учебные заведения до сих пор создают проблемы при признании российских дипломов о высшем образовании. Российские выпускники до сих пор испытывают проблемы при трудоустройстве за границей, хотя это противоречит Болонской декларации, в которой говорится о помощи всем странам-участникам в создании условий для выпускников вузов при трудоустройстве в любой из стран которая принимает участие в Болонском процессе. И этого до сих пор нет. Фактически, Россия не может участвовать в Болонском процессе и выполнять декларацию из-за преград, санкций и частичной изоляции, которые созданы между странами. После исключения России из-за Болонского процесса академические степени Бакалавра и Багистра попросту потеряли свой смысл как для Европы, так и для России. В скором времени российскую систему образования может ждать реформа. Болонскую систему попросту отменят и оставят специалитет, как это было до 2003 года. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.